Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить на завтрак бризоль. Небольшое количество, хочу приготовить где-то штуки 3. Для этого мне понадобится яйца, три штуки, ой, я положила две, но сейчас я достану еще одну, молоко, огурец, помидор, лук, зелень, чеснок для соуса, это вот мы будем соус делать с майонезом, ложка майонеза, к соусу также я добавлю кетчуп, для фарша. я перемолочу лук на блендере и добавлю его сюда также мне нужен будет сыр соль перец по вкусу вот все что здесь на столе стоит вот это все я буду использовать для приготовления бризоли готовят ее по-разному Есть единственное только фарш и яйцо это как бы у всех однозначно должно быть а для начинки можно использовать все что угодно кто-то использует морковку там салат по-корейски кто-то использует солёные огуречки. Я сейчас хочу использовать свежий огурец, свежий помидор, так как лето на дворе, хотелось бы что-то такое интересное свежее. Из инвентаря, самое главное, мне понадобится целлофановый пакет. Я вот так вот его разделила для того, чтобы раскатывать фарш. Между ними я буду ложить фарш и буду его раскатывать. Каталка для того, чтобы раскатывать чеснокодатку, чтобы передавить чеснок, яйцо, где я буду смешивать с молоком. И тарелочка, куда я потом буду перемещать яйцо с фаршем. В принципе, все. Это то, что нужно для приготовления. Для начала перемолчу лук на блендере. Можете перетереть, можете мелко нарезать. Я просто не хочу на этом заострять внимание. Поэтому я его просто измельчу. Не очень мелко для фарша. До такого вот не слишком мелкого состояния. Так, отправим фарш. Можно и не ложить в фарш лук. Ну, это на любителя. Ну, я хочу с луком. Солим. Можете добавить какие-то приправы. Перемешаемся. Приготовлю вот такие вот три кругляка. Три, сколько сейчас у меня будет? Ну, скорее всего, три будет. Я до этого отделяла его. тусуют внутри вот таких вот три шарика приготовила я теперь займусь соусом следующее приготовлю соус ложка майонез, майонеза столового на зубчика чеснока Добавлю сюда немного кетчупа, тоже где-то столовую ложку. Все перемешаем. Вот такой вот соус. Отложим в сторонку соус. теперь приготовим все, что нам нужно для начинки. Належу огурец. нарежу огурец соломкой для начинки также поступим и с помидором Также порежем зеленый лук и укроп для украшения. Слегка натерла на мелкой терке сыр. Разбиваем три яйца. Сразу я делаю все это в одну месячку. Наливаю сюда 3 столовые ложки молока. Немного подсолю. И все это перемешаю. Потолок наношу. Возьмем вот такую вот порционную тарелочку, такую тарелочку, и заливаем в него вот так вот поломничек этого яйца, смазываем так вот края, чтобы фарш не прилип. Так, теперь будем готовить фарш. Ой, немножко шарик муки. Где-то с диаметром, чтобы тарелки, вот, какая у вас тарелка, вот такой кружочек парши должен быть. Это вот такой толщине, потом убираем верхний пакетик, ложим его пока в сторонку. А этот фарш надо будет аккуратно выложить сюда, на тарелку с яйцом. отделить этот пакетик вот так вот тоже уберем пока в сторонку так приготовлю сковородку на сковородку разогретую сковородку включить надо будет сковородку надо будет налить подсолнечного масла не надо очень много так чтобы потом его Бывает такой, вам сформировать его в блинчик. одна призорка у нас как бы готова смажем ее нашим соусом у меня немножко не такая ровная получилась как вот в ресторанах но она вкусная теперь в краю положим чуть-чуть огурчиков. Помидорчики. Сюда также немножко зелени. И натертый сыр. Свернем большой рулетик. Ну вот, вот так вот я готовлю бризоль. Вот так вот я ее украшаю по-своему. В общем, все очень вкусно. Пробуйте, готовьте. Всем спасибо за внимание. Всем успехов, удачи, крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите мой канал. До следующих встреч. До свидания.